Знаешь, ты первый человек, кому я покажу это место. И почему я такая особенная? Потому что скоро мы станем Кристофером и Мэри Робин. Мы уже близко. Мы их не найдем. Найдем. Пух, Пятачок, Я. Мы были друзьями много лет. Они где-то здесь. Кристофер, нам надо уходить. Сейчас. Я должен узнать, что здесь произошло. Это место выглядит круто. А еще тут есть бассейн. Нам нужно уходить скорей! Похоже, Лар мертва. Там снаружи кто-то есть. Что это было? же были друзьями, почему вы так делаете? Я бы никогда не бросил вас, клянусь, я...